ребят всем привет многих интересует вопрос что такое конструктор сколько он стоит почему не стоят намного дешевле на порядок дешевле автомобили которые полнопошные да сейчас мы с вами разберемся на данном примере сейчас в данный момент переводит деньги на карту сейчас денежка придет автомобиль заведем выкатим я вам про него расскажу ну вообще чтобы у вас было понимание что такое конструктор что такое автомобиль без документов ну, давайте, небольшое вступление. Да, деньги перевели, машину забрали, мы с вами едем на автомобиле на конструкторе. Вот он, все, он завелся, он едет. Это полноценный автомобиль. Но ездить на таких автомобилях нельзя. Но мы-то с вами едем. Ладно, пока едем до транспортной, сейчас найдем сляхать. Вот такая вот непонятно, не знаю, где остановиться, поснимать автомобиль что такое конструктор да раньше раньше возились конструктора то есть были у тебя документы на кунь там toyota corolla да ты под эти документы привозил себе там corolla Ipsum, да много чего и спокойно спокойно все передвигали спокойно все ездили короче говоря пошлина была меньше а в 2008 году запретили делать такую махинацию запретили возить целые кузова да там пошлины выставили просто нереально огромную ну что русские русские придумали так опять прервался я на телефонный звонок короче говоря что русские делают покупают автомобиль по дороге его пилят на две части да и пошли у нас распилы ну, распила конечно не есть хорошо было много моментов много аварий да когда автомобили просто они блин ну короче жесть я думаю рассказывать об этом не надо вот спустя 10 лет опять ну требования вот это грубо говоря да потеряла там истек срок действия и опять автомобили начали возиться целыми но ребят все то же самое оформить такой автомобиль нельзя то есть что люди делают переваривают планки просто ставят номера не знаю кто-то их покупает машины грузятся кто-то их покупает просто на э, запчасти но ну, в основном конечно делают планку да вот но я еще раз повторюсь ездить на таких автомобилях нельзя это но ну, это серьезно просто блин до поры до поры до времени итак это у нас Воксик. год я вам сейчас скажу какой это у нас год так стоит он 275 тысяч 2006 год автомобиль идет 4 ВД. пробег 130 тысяч Да, такому состоянию такому состоянию позавидуют полнопошлиные автомобили которые в данный момент продаются на авторынке синий цвет один крашеный элемент по левой стороне штатное литье резина зима но вы покупаете не как бы не резину да, автомобиль 130 тысяч пробег 4 ВД, сзади установлена вот такого плана вот лесенка чистенький салон аккуратненький 2006 год друзья автомобиль три ряда сидений полноценных три ряда сидений но ездить на таком автомобиле нельзя электродвери бесключевой доступ, ну блин, ну все есть, чехлы, кстати, чехлы вот эти вот японские, они, ну, не дешевые, я вам скажу так, клази чехлы называется, ручка, второй монитор, печка вторая, кстати, да, две печки в автомобиле есть, сказка не автомобиль вот вы представляете, да, если бы не было полшин на автомобиле, если было бы можно завозить автомобили таких годов. 275 тысяч рублей. Стоил бы вот такой вот автобус. Он еще прослужит, извиняюсь за выражение, хрен его знает сколько лет. Это не то, что вот эта леворульная Г, да, которая, блин, плеваться от него хочется. Толики, Все вообще, блин, просто супер. Давайте двигатель вам покажу. Так, там бензина не очень много в автомобиле. московье поедет он не битый морда целая все целое говорю крашен один элемент единственно конечно вот ну, если вы приобретаете вот такие автомобили вот себя будете на них ездить ну понятно у всех не работает кондиционер и ну нужно конечно обязательно загонять до да? подтягивать затягивать короче говоря я под назвал заново перебирать его потому что хрен его знает как они собираются эти конструктора? Кстати, у меня есть знакомые, у меня есть знакомые, они собирают конструктора. Вот, поэтому, если вам интересно, напишите в комментариях, я прям поеду и сниму вам процесс сборки конструктора, как это выглядит, где это собирается, вообще в каком состоянии приходит конструктор. Я думаю, это будет многим интересно, поэтому, ну, давайте, вы так, вы подписчики смотрите. Вот, пишите, если действительно интересный контент. На этой неделе не обещаю, но на следующей неделе обязательно сниму, если вам будет интересно. Итак, кожаный руль. Вот он сюда встроил DVD, да, тут жесткий диск есть. Так понимаю, вводится на монитор. 4 ВД включается с кнопки, складывание зеркал. А вот японец молодец, какой-то бортовой компьютер вот сюда вот. Выставка, что тут показывает? Обороты, ребят, расход топлива показывает, температуру показывает, видите, обороты. Кулиса, руль, вверх-вниз. Какой японец молодец, а? И внимание, вопрос, кто знает, где открываются двери? Вот человек сядет, который в таком автомобиле никогда не сидел. Ну, все привыкли по обзорам, да, либо здесь кнопочки, либо здесь кнопочки. Но нет, ребят, кнопочки вот здесь. Оп, поехали. Так, не понял. О, я не нажал кнопку. А дальше 4 воды с кнопки торпеда ну, панель центральная сведена как у старых экстрелов на серединку но знаете, у меня как-то был экстрел да я думал будет неудобно ехать придется отвлекаться на самом деле ничего не отвлекаемся есть очечница есть даже подсветка друзья 2006 год автомобиль место вагон ну вот это вот приблуда это японец уже сам, я так понимаю, сюда наклеил. Гудок не подключили. Ну, я говорю, машиной нужно как бы э, дособирать ее, потому что все-таки автомобиль разбирался весь. Дальше, значит, климат. Вторая печка. Включение второй печки. Ну, музыка здесь должна стоять как бы такая, знаете, неплохая на самом деле. Разобрался. Работает музыка. Раз монитор, два монитора три монитор короче чего здесь чего здесь только нет по подвесочке я прокатился на автомобиле так надо печеный вторую отключить ничего не гремит ничего не стучит но я еще раз повторюсь то что конечно же в случае покупки таких автомобилей ребят это нужно нужно перебирать его заново камера заднего вида есть все есть ну и, соответственно, из документа вы получаете... Вот смотрите, передний привод, да? Все, автомобиль превратился в 4 ВД. Ну, соответственно, при покупке а, автомобиля вы получ, а, а, получаете только ГТДшку. Так, по-моему, по-моему, Руми наша стоит, да? Вот недавно пригоняли, ждет погрузки своей на вот этот автовоз, я так понимаю. Да-да-да, вот недавно пригонял ее сюда. Да, подошли автовозы, загрузятся. Ладно, вот такой вот мини-обзорчик получился конструктора. Я еще раз напоминаю то, что это ну, незаконно с конструктором. На конструкторе просто вот э, ездить, купить конструктор за 200 тысяч рублей и ездить у вас не получится.